здравствуйте меня зовут елена и вы на моем канале о вязании сегодня мы будем вязать с вами продолжение нашей кофточки с листиками в первой части мы вязали с вами кокетку сейчас мы будем с вами делить наше вязание на спинку перед рукава вязать росток и расскажу немножко дальше как вязать после рядочка с шишечками вот здесь мы их вязали между листиками нам нужно провязать еще 3 ряда просто лицевыми петлями без всяких прибавок без всего просто провязываем 3 ряда от маркера до маркера провязываем 3 ряда у нас получилось 176 петель в нашем вязании на спицах сейчас я вам расскажу по какой схеме я считаю Простой реглан, если мы не вяжем росток сразу после резинки. У меня такая схема, я не знаю, откуда она у меня взялась. Просто вот мне так удобно, я уже много лет считаю по этой схеме свои регланы. В принципе, всегда все получается хорошо. Это вот 4 петли на плечи, вот 4 и 4, 10 петель на спинку и 14 петель на перед. Ну, вот это вот количество 32 петли, оно у меня никогда не меняется. Потом мы берем наши 176 петель, отнимаем эти 32 петли, у нас получилось 144. 144 я делю на 4, у нас, то есть, 1, 2, 3, 4. Делим на 4, у нас получилось 36 петель. И вот к этим, вот, я специально вот разграничила их, к этим, допустим, 4 прибавляем 36, к 10 прибавляем 36 и к 14 тоже прибавляем 36. И вот у нас получилось, на плечи нам нужно 40 и 40, на спинку у нас получилось 46 петель и на перед у нас 50. В принципе, всегда считаю, всегда все нормально. Если здесь у нас регланных линий нет, но если мы еще вяжем регланные линии, то значит мы их еще учитываем, что у нас, допустим, одна или две там, или сколько петель вам нужно, у нас будут регланные линии. Так, ну вот так как у нас рисунок такой, что мы не можем, допустим, разделить ровно 40, 40, 46 и 50, я с количества петель рукавов убрала по две петельки, одну вот с рукава, одну убрала на спинку петельку, одну наперед и также с этого рукава одну на спинку одну на перед и у нас получилось спинка это 48 петель перед это 52 петли и рукава по 38 петель сейчас расскажу вот эти вот где у нас спиночка 48 петель мы сейчас будем с вами вязать здесь росток вот, вот это место мы будем вязать с вами поворотными рядами. Для небольшого размера, в принципе, 4-6 рядов достаточно. Я провяжу 6. Просто, если вы хотите там добавлять шишечки, можно и добавлять шишечки, чтобы вам упростить, ну, сильно не нагружать видео. Я шишечки дальше вязать не буду, они у меня останутся только в одном ряду. Дальше просто будем вязать лицевыми. Мы также будем вязать по кругу просто будем вязать лицевыми так я вроде все объяснила если что кому-то непонятно задавайте мне в комментариях вопросы я вам все расскажу так сейчас покажу вам наглядно на самом вязании. из-за того что у нас вот здесь такой рисунок у нас здесь 11 листиков чтобы у нас вот красиво распределились вот эти наши листочки нам нужно немножко сместить наше начало ряда. И вот здесь, вот наше начало ряда, нам нужно провязать еще будет 7 петель. И вот как раз от петельки, где мы делали шишечку, мы вот начнем считать. Я вот разделила. Вот это у меня отделено 48 петель. Это у меня спинка. Потом 38 петель. Это у меня рукава. И с этой стороны от маркера до красного маркера это у меня рукавчики. И вот здесь от вот этого красного маркера и вот до этого. Это у меня перед. Если вам не нравится, как я распределила, вы можете, допустим, распределить по-другому. Допустим, от листика до листика, но там тоже немножко... Потому что от листика до листика не получится. Там 48 петель, оно немножко по-другому получается. У нас должно... Мы должны учесть, что у нас вот смотрите, вот здесь вот начинается допустим спинка, да. И вот у нас в спинке вот они три листочка. Вот они три листочка. Тут у нас половинка у нас вот это лицевой глади и здесь половинка. Чтобы у нас было все вот здесь красиво. И разбираем перед с вами. Вот у меня листочки. У меня здесь четыре листочка почти получилось. Вот Тут не прямо вот в центре у меня маркер, а немножко вот он дальше. То есть вы отсчитываете там 40 38 петель, и вот ставите маркер между петлями. И здесь. И здесь у нас тоже, видите, должно быть все симметрично. То есть листик у нас здесь, если вот у нас, видите, центральная петля и одна здесь. И здесь у нас тоже центральная петля и одна, вот с этой стороны от центральной петли. Все должно быть у нас симметрично. Если бы у нас был какой-то мелкий рисунок или какой-то совсем другой рисунок, или просто лицевая гладь, нам бы вот это вот распределение петель было бы не принципиально. Сейчас вот мы будем вязать с вами росток. И росток мы будем вязать с вами на спинке. Теми же самыми спицами. Вот эти 48 петель мы будем вязать сначала вот лицевую, потом переворачиваем, будем вязать изнаночный ряд. И так мы вяжем 6 рядов. Я буду вот еще использовать вот такие вот булавки для того, чтобы мне снять вот петельки рукавов. Если у вас нет таких булавок, я раньше использовала обычную ниточку другого цвета. Вы все вот эти петельки переснимаете на ниточку. На ниточке даже еще удобнее вы можете на ребенка померить. Я вяжу без примерки. Я вяжу уже... Давно вяжу на заказ и не всех своих я заказчиков даже могу измерить сама. Поэтому я вяжу без примерки, высчитываю сразу все, делаю, прошу ли сама делаю или прошу заказчиков мне точные, чтобы были измерения. И вяжу без примерки, мне так почему-то удобно. Если вы хотите с примеркой, вам удобнее с примеркой, то вам даже будут не нужны вот эти булавки, вы будете снимите на ниточки, ниточки сделайте подлиннее, чтобы вы когда начнете вязать спинку, вы на ребенка могли вот этот на наш вот это не готовое изделие уже померить. Вот у меня спрашивали, что если я вот вижу на полтора-два года, что ну, получится ли, нужно будет ли добавлять еще рапорт для того, чтобы связать Эту кофточку на 3 года, на 4. Вот я вам сразу показываю. Резинка очень хорошо тянется. И я думаю, что вот в принципе, честно сказать, попробовала даже на свою голову. Моя голова 56 размер. Моя голова туда тоже свободно в принципе проходит. Резинка, вот она тянется вот так. Сразу скажу, если у вас голова у ребенка там 43-48 или там 50, в принципе голова пойдет. При условии, что такие же спицы и такая же пряжа. Если у вас пряжа другая, значит нужно сделать расчет по связанному вами образцу, вашими спицами с вашей плотностью вязания. Ну там давайте приступим вязать наш росток. Начинаем с вами вязать. Вот это у нас, я сняла на другую спицу, чтобы нам было видно, это у нас 48 петель спинки. Вот здесь у нас было начало ряда. Я от начала ряда провязала 7 петель, они у нас отнесутся к рукавам, и вот сейчас мы будем с вами вязать так отметим начало ряда, чтобы не, не перепутать, и вяжем 48 петель просто лицевыми петлями. И здесь вам нужно будет смотреть самим подрез. Можно связать 4 ряда она тоже ниточки не тонкие толстенькие в принципе 4 ряда тоже может хватить чем больше вы рядов свяжете, тем у вас горловинка будет ниже ну вот 6 рядов для вот этой модели для моего размера и для моих ниток вот 6 рядов это самое оптимальное количество рядов которые нужно связать в ростке мы будем росток вязать поворотными рядами то есть мы будем вязать и лицевые и изнаночные петли вот сейчас мы дойдем до маркера это вот мы провязали вяжем с вами спину 48 петель можно маркер вот этот снять чтобы он нам не мешал вот эту дополнительную спицу можно тоже убрать она нам тоже в принципе не нужна переворачиваем вязание и эти же самые 48 петель мы провязываем изнаночной. Хочу еще сказать, если у вас не очень ровное вязание получается, по сравнению, допустим, вот вы вязали когда по кругу, петельки были ровные, а когда вы стали вязать росток поворотными рядами, это без разницы, вяжете вы его после резинки или вы вяжете перед тем как будете разделять на спинку перед рукава то вот хочу вам дать совет туда вы вяжете допустим спицами лицевые ряды вы вяжете спицами с лицевой стороны номер 4 а обратно вы можете взять спицы изнаночный ряд вязать немножко меньше допустим уже не четверку а 375 можно даже взять три с половиной за счет вот этой разницы у нас спиц Почти вот этого перехода у нас вообще не будет видно. Но вот сейчас у меня нет спиц, чуть поменьше, они у меня заняты. Поэтому я буду и лицевые и изнаночные ряды буду вязать одними спицами. Но можно поступить, вот как я вам объяснила. Тогда ваши ряды будут, не будут отличаться по плотности от круговых рядов. Мы когда вяжем одни и те же петельки по кругу, они у нас получаются более ровные. Они у нас получаются одного размера. А когда мы вяжем поворотные ряды, то у нас изнаночный ряд, особенно просто изнаночные петли, они получаются более такие, скажем, растянутая петелька. Она получается больше по размеру. Так, здесь у меня маркер слетел. Сейчас мы посчитаем так. 1, 2, три 4 5 шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать семнадцать тридцать четыре тридцать пять тридцать шесть тридцать семь тридцать восемь тридцать девять сорок сорок сорок 42 43 три 44 45 сорок шесть сорок47 так вот и наши сорок48 петель это мы провязали с вами 3 ряда, опять поворачиваем и в другую сторону вяжем четвертый изнаночный ряд. Так нам нужно провязать 6 рядов, туда-обратно, это у нас будет росток. Связали мы с вами 6 рядов. Вот у нас теперь уже видно. Вот они, видите? Это намного длиннее у нас спинка получилась, чем рукавчики. Сейчас дальше мы вяжем седьмой ряд и будем мы сейчас спинку соединять с передом. Отделять рукава наши. Набирать петли для подрезов. вязали последнюю петельку вот нашей спинки вот этот вот промежуток это 38 петель нам нужно сейчас снять на ниточку на, на булавочку это уже кому как нравится я буду снимать на булавочку Вот мы сняли все петельки наших рукавчиков, булавочку застегнули, и я вот так петельки. Вот это наш рукавчик. Петли подреза у меня будет 5 петель. Я набираю вот таким способом 5 петель. 3... 4 5 и дальше вяжем петли спинки вот сейчас у нас вот эти длинные спицы на 80 сантиметров они нам получаются уже большеватые сейчас нужно поменять на более короткие спицы с более коротким тросиком потому что нам неудобно будет постоянно передергивать В принципе, все детские вещи можно вязать на вот этих коротких спицах. Очень удобно. Тут они подлиннее, вот эти спицы. Сами даже спицы и трос подлиннее. Тросик очень неудобно. Он не мягкий, он упругий. И короткое изделие с маленьким количеством петель. Его на таких спицах вязать неудобно. вязали мы до маркера, которым отмечен у нас опять промежуток между рукавом и передом. Мы опять берем ниточку или берем булавку. Очень удобно, если вы пользуетесь ниточкой, берете большую иглу, в которую вы вставляете нитку контрастного цвета и просто одеваете. Петельки на иглу, потом протягиваете петельки на ниточку. Ниточку берете чуть больше, так чтобы можно было померить на ребенка. Видите, уже не хватает нам петелек. Так, застегнули. Я также их перетянула вот так. Вот у нас отделился наш рукавчик. Так, здесь нам тоже для подреза нужно набрать 5 петель. Набрали 5 петель и соединяем уже с петлями спинки. Я сейчас Я поменяю сейчас спицы на более короткие, потому что петель остается мало, вязать неудобно провяжу для соединения петельки 2 и поменяю спицы все мы с вами соединили дальше мы будем вязать все по кругу вот здесь где у нас в подрезе 5 петелек если вы хотите бывает иногда когда по кругу вяжется все изделие бывает из-за пряжи особенно вот твит очень косит она может быть перекручиваться Косить изделие в одном каком-нибудь направлении. Даже есть такая пряжа, которая даже и поворотными рядами тоже может косить. Вот здесь можно провязать вот эти лицевыми из пяти. Две провязываете лицевыми, пятую провязываете изнаночной. Мы делаем с вами эту петельку для того, чтобы мы когда потом постираем изделие, нам можно было выровнять. Это будет как у нас ложный шов. Вот эта петля, она вот всегда будет вязаться до конца изделия до резиночки у нас будет вязаться изнаночной, и потом очень легко раскладывать, когда вы будете раскладывать после стирки, очень легко выровнять, чтобы изделие не косило. А все остальное вот мы сейчас вяжем все по кругу просто лицевыми петлями на ту длину, которую вам надо. Длина учитывается за счет того, что у нас еще там будет резиночка. Учитывайте длину своего изделия, отнимаете, допустим, у вас там 5, 6, 7 сантиметров будет резинка. А длины изделия меряем вот отсюда, от подреза, под мышечкой меряете у ребенка и вяжите вот просто лицевыми, без всяких прибавок, без всего, просто по кругу вяжите лицевыми петлями. Давайте с Вами встретимся, когда свяжем все. Встретимся, я покажу Вам, как я дальше буду вязать резинку и как буду резинку закрывать иглой. Чтобы у нас резиночка была, во-первых, она чтобы была эластичной. Когда закрываем иглой, она более эластичная, чем мы просто закрываем спицами. И она получается очень похожа на фабричную резинку, то есть закрытие наших петелек внизу будет очень красивое. Давайте будем вязать и встретимся, когда уже свяжем на ту длину, которую нам нужна длина нашей кофточки. Вот когда мы с вами разделили на рукава, спинку и перед, я провязала один рядочек. И вот посмотрите, что у нас вот сейчас на данный момент получается. Видно, что за счет того, что мы связали с вами росток, у нас спинка, вот она спинка у нас, получилась выше, чем перед. И горловинка у нас сама по себе легла так, как нам надо. Все, вот они у нас рукавчики, вот они, мы отделили их. Дальше, вот второй рукавчик. И дальше мы просто будем вязать с вами по кругу лицевыми петлями спинку и перед. Я вот сняла на более короткие спицы поэтому не могу вам развернуть показать на длинных неудобно вязать вот сейчас вяжите ту длину которая вам нужна и встретимся когда дойдем до резиночки после того как мы с вами сделали петли подреза мы взяли с вами просто лицевыми петлями по кругу я связала вот здесь 18 сантиметров Перешла на спицы 3,5 и связала резиночку 1 на 1 10 рядов. Сейчас мы с вами дальше будем вязать этими же спицами 3,5. Полую резинку нам нужно связать 4 ряда. Начинаем вязать полу резинку. Лицевую петлю мы провязываем лицевой, изнаночную снимаем нить перед работой. Лицевую провязываем, изнаночную снимаем, лицевую провязываем, изнаночную снимаем, лицевую, изнаночную снимаем, так вяжем до маркера. Довязали ряд. Сейчас будем вязать второй ряд нашей полой резинки, лицевую петлю снимаем нить за работой изнаночную провязываем изнаночной лицевую снимаем изнаночную провязываем изнаночную провязываем лицевую снимаем так вяжем до конца ряда после второго ряда опять повторяем первый затем второй вот так нам нужно провязать всего 4 ряда полой резинки потом готовим с вами иглу с тупым кончиком чтобы у нас и с таким ушком чтобы у нас влезла вот такая ниточка и я вам покажу как я закрываю петли резинки один на один с помощью иглы закончили вязать четвертый ряд это у нас мы изнаночные вязали полой резинки и у нас последняя петелька получилась изнаночная от нее идет у нас такая ниточка отрезаем ниточку примерно 3-4 длины нашей окружности и вставляем вот у меня вот такая тупая с большим ушком игла берем нашу иглу первая петелька у нас лицевая мы берем петельку нашу, снимаем и вставляем вот так. Вот так. Следующая у нас петля изнаночная, но нам нужна вот эта следующая петля, лицевая. Мы ее лицевую подхватываем вот за эту стеночку, скажем, за правую стеночку. А, лиц... а изнаночную просто снимаем. Вот так. И придерживаем пальчиками, чтобы она никуда не убежала. Через эту петельку протягиваем ниточку. Сильно не затягиваем. Ищем нашу изнаночную петлю с той стороны. Вставляем вот так сверху за левую стенку. И цепляем нашу изнаночную. Вот так, за правую стенку. Протягиваем ниточку, не сильно затягиваем, дальше опять находим лицевую, берем за левую стенку, то есть вот от нас вставляем, от себя вставляем, потом вот за правую, потом изнутри вставляем, видите, вот это снаружи вставляется, вот сюда в лицевую вставляется изнутри. Изнаночную петельку просто снимаем и держим, придерживаем ее пальчиками. Ищем нашу изнаночную петельку, вот она. Снаружи ее подхватываем, эту подхватываем изнаночную изнутри. Протягиваем. Опять лицевую снаружи, вторую лицевую изнутри. Находим предыдущую петелечку изнаночную, ее одеваем снаружи. Эту петельку мы изнутри. Так, немножко она у нас убежала наша вот она протягиваем ниточку опять снаружи изнутри изнаночную снимаем и придерживаем с той стороны находим изнаночную Снаружи мы ее подхватываем. Эту у нас изнутри. Протягиваем нить. Опять снаружи изнутри снимаем петельки эти обе. Далее подхватываем. Изнаночную подхватываем вторую изнаночную. Так. Опять лицевую снаружи. Изнутри мы вставляем иглу. Подтягиваем немножко. Находим нашу изнаночную снаружи изнутри петельки вставляем иглу затягиваем и так вот закрываем до самого от самого конца да это немножко сложнее закрывается чем просто взять и закрыть спицами или крючком но вот так мне больше нравится когда она закрывается вот она потом еще когда у нас все постирается она у нас вот получается одинаково и с этой стороны и с этой стороны вот она то есть она у нас все петельки выпрямятся и у нас будет вот этот край очень аккуратный вот из другой и из с левой и с правой стороны он одинаково он ничем не отличается мы так провязываем э, прошиваем с вами до конца ряда закончили мы с вами э, это, закрывать петли иглой вот что у нас получилось после стирочки после отпаривания у нас вот это вот все выровняется вот она у нас получилось что с этой стороны ровно что с этой сюда же чем удобно можно вот в этот у нас там получилось где полу резиночку вязали такой там как внутри пространства. И туда можно вот заправить все хвостики. Вот что у нас с вами получилось. Мы довязали с вами перед и спинку, закрыли. И в следующем видео мы с вами будем вязать рукава. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите следующее видео, где мы будем с вами вязать рукава.